Здравствуйте, с вами Руслан Нагорнюк и Школа В этом уроке мы откроем тему «Обманчивое движение». В этот раз мы более расширенно подошли к изучению этой темы и хотим представить вам 29 упражнений для отработки обманчивых движений. Они включают в себя отработку более 150 разных комбинаций. Мы специально не стали сокращать демонстрацию, а показали вам работу а, человека, спортсмена, у которого левая рука впереди, правая сзади, комбинации, которые могут быть с этой позиции, руками, потом комбинации с этой позиции ногами, и комбинации разные руки и ноги в завязке. Потом меняем стойку. Здесь работа тоже, передние руки правой, задний, ног и также рук ног. И это все разложили на э, три блока. Первый блок, это работа руками, по лапам. потом работа э, ногами по лапам. ну то есть работа по лапам, первый блок, второй блок это работа возле стенки, где партнер не может двигаться, только вынужден защищаться, и третий блок это уже в сводном перемещении. Все это раскладывается еще на таких три раздела, это отработка в движений одиночной рукой, то есть Левой рукой, например, я делаю, показываю вверх, бью вниз, или показываю вниз, бью вверх, то есть одиночно фехтую. Также задние руки показываю, бью, меняю стойку. Показываю и работаю. Это первый такой раздел маленький. Потом, что касается рук, работаю с двух, рук Показываю одну руку, бью второй. Показываю задний, бью передний. Меняю стойку. Также показал, ударил, задний показал, ударил. Третий раздел уже я раздергиваю, то есть иду, останавливаюсь и снова иду. Когда показал, остановился, пошел. Это у нас как бы три раздела на руки. Потом эти же три раздела на ноги. Показал ногой вверх, ударил вниз. Показал задний, ударил вниз или вверх. С двух ног, показал одну ногу, ударил другой. И также с ног раздергать. Третий раздел, это уже комбинация рук-ног. Показал руку ударил ногой или показал ногу ударил рукой. И вот это все мы показали более детально, не сокращали демонстрацию с левой стороны стойки, справа сторонней стойки, рук и ног. Одиночный удар передней рукой, одиночный удар задней рукой. Показываем вниз, но удар наносится вверх. То есть мы двигаемся, партнер двигается, я показал, ударю да. вверх. Также правый курт. показал, ударю вверх. такой удар также показал вниз но ударил вверх но показал немножечко вниз но ударил вверх нижний, бросаю как бы ударный немножечко вниз, но поднимаю вверх, Также вниз, вверх, что касается верхнего удара, тоже ныряю вниз, но удар нынче вверх, задней рукой ныряю вниз, это я немножко прикрываю, чтобы с ноги не встретить, и здесь за счет локтя поднимаю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 Еще раз на этот руку да. Раз. И также на другую руку. Вот сейчас мы это проработаем. Следующая проработка это показываю вверх, но беру вниз. То есть, если на партнере это будет, то я показал голову, но ударил корпус. Так и на лапах. Показал, ударил вниз. Задний рубль. Показал, ударил вниз. Здесь как бы важно даже больше глазами показал вверх, ударил вниз. Боковой удар, то же самое. Показал, ударил вниз. Показал, ударил. Нижний.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 Следующая схемка – это работа с двух рук, то есть я, замахиваясь, показываю одной рукой, а удар на нашу другой. Естественно, что хорошо показывает, например, вверх, бить вниз, или показывает вниз, бить вверх, это что касается, например, прямых. Касается бокового удара. Здесь задний показываю такой большой бросал, а этот короткий уже оставляет и наоборот показываю большой замах, а здесь короткий оставляем. Это боковые. нижний хорошо комбинировать с верхним и с прямым. то есть я также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 касается удара сверху, естественно, что бросаю вниз, а сверху накрываем. вот так, и лежаем, раз, а здесь накрываем. Ну и удар со взорота, прикольно, когда я несколько ударов таких бросил, вот, с этой стороны, бросаю с этой стороны или вниз, например, вот, именно, чтобы траектория была отсюда. А Непосредственно удар уже по 90-й стороны. Держим. Я вот, как бы вот. 8, да. И Вот, ну и сейчас непосредственно уже проработка. Мы отрабатываем удары с двух рук по такой схеме, что сейчас полный круг идет удар из пяти классических. Показываем вниз, бьем вверх. А потом следующий круг. Уже вверх и вверх и вниз. Итак, начинаем показывать вниз вверх. бьювер. Фортёр, же главный, то есть наверху. Да? Следующая серия отработок. Это с двух рук. Показываю вверх, и вниз. И все пять классических ударов. Итак, прямой удар. Показал, ударил. Здесь показал, ударил. Боковой. Также показал, вверх, ударил. Показал бью. вверх, ударил. Нижний удар. Да. Показал вверх, ударил. Снова. Ставим. верхний удар тот который сверх но он будет идти в живот есть, показываю вверх бью вниз показываю вверх бью вниз что касается свобода. показываю вверх бью вниз удар, вверх вниз теперь нормальный атаку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 Has tried to find a spectacular finish to an unspectacular fight. I don't know he is, Johnson. All over the place. <laughs>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 H <laughs> Следующая серия отработок – это удары ногами. Тоже используем 5 классических ударов ногами по схемке И работаем в таком порядке. Итак, сейчас у нас идет первый круг. Это показываю вниз, но ударяю вверх. Что касается первого удара. Итак, показал, ударил. Задий ногой тоже показал, ударил. Второй удар тоже как бы показал, ударил. Здесь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 Он на лапу не звучит, вроде такой не сильный, но поверьте, что попадает пятка там, в любую часть, плечо, рука, корпус, ягодица, бедро, голова, это очень неприятно и болезненно. Ну и, что касается удара с разворотом, ныряю вниз немножечко, а сам ударяю сверху. Такой удар. Да. И за шагом, такой очень такой трудный для блока удар. Но ну, а сейчас уже непосредственно отработка на две стороны, левая сторона стойка и правая сторона стойка. Следующая серия работы ног, это показываю вверх, но бью вниз. Итак, прямой удар. Здесь б удар как бы держим, я показываю вверх, а, а пятки опускаю удар уже в бедро, опускающий снова. Показываю вверх, бью вниз. Второй удар, э, здесь вот так держать, да, вот. удар приходится в бедро. Или там не живота, но лучше в бедро, вот так. То есть я как бы поднимаю высоко, но бью вниз зади тоже самое поднимаю высоко ударяю вниз В бедро вот сюда верхний пятюга вниз показываю вверх ударяю вниз и также вверх ударяю вниз удар пяткой, он приходится показываю вверх опускаю вниз Сзади тоже самое показал ударил что касается с разворота тоже я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 Следующая серия отработок это работа двух ног. Показываем одну ногу, а наносим удар в другой. Итак, как по всем это выглядит? Двигаемся. Это прямой задний. Теперь, чтобы ударить передний, замахиваясь задний, ударяю передний. На эту ногу также. Второй удар, чтобы ударить передний, показываю здесь заднюю выпрыгиваю. Можно отсюда, но отсюда удобнее показать. И вбью. Здесь тоже Показываю заднюю, виталение. Пятый. Показал, ударил. Следующая серия отработок ударами у это разъемы. Я как бы показываю и ударяю первый прямой да, задний. Следующая серия отработок – это удары руками и ногами. В данном случае мы сейчас отрабатываем в этом кругу. Показал руку, ударил ногой. Причем я буду делать таким образом. Показал руку вверх, ударил ногой вниз. Тут же сразу показал руку вниз, ударил вверх. И также с задней, задней ноги. Так, я показал вверх, ударил вниз. Показал вниз. Ударил вверх. Показал вверх, ударил вниз. Показал вниз, ударил вверх. Задний прямой. На эту, на другую стоечку. Показал вниз. Бег показал, ударил вниз. Боковой. Показал бед, ударил вниз. Следующий блок отработок, это идет отработка обмачивания ударов возле стеночки. Задача партнера стоять на месте и успев, успевать защищаться. Я прорабатываю сначала удары руками, показываю вверх, убил вниз или же могу ударить показать вниз, ударить вверх. То есть здесь уже как бы мы совмещаем. Вот. А его задача просто защищаться. Я говорю, работаю прямой удар. и он пробует защищаться. То есть я уже стою. Да, и показал. Беглый также вот. Поменял стоечку снова, да. Прямой пробил. Меняемся сейчас. Паркнел работает. Да, Есть. Меняемся. Боковой удар. Стойки может менять, можно менять как, как угодно, да? Удар сейчас снизу. Показываю вверх, да, бью снизу. И, например, там показываю вниз, бью вверх. Здесь можно показать вниз, ударить вверх, или показать вверх и ударить в корпус вниз. Ударить вниз или наоборот. Ныряя вниз, ударить вверх. Следующая серия отработок – это удары с двух рук. Могу показать переднюю, ударить заднюю вниз. Или наоборот, там, показать вниз, ударить вверх. Или же показал, а здесь же также пробил. То есть варианты можно делать и такие и такие. Напомню, что тот, кто защищается, может ставить блок, он может стараться уклоняться, то есть свободная защита. Но сейчас мы работаем вверх-вниз, с двух Прямой удар. Показал, ударил или же показал ударил. Как был я. Угу. Угу. Боковой удар. Могу показать большой, ударить короткий. Показать вниз, ударить вверх. Основной удар снизу, могу показать сверху, ударить снизу, могу показать прямой, но ударяю всегда снизу. Сейчас удар сверху, тоже показываю вниз, бью вверх. Могу показать вниз и ударить вниз. Или показать вверх, ударить вниз. Удар со своротом. Могу показать вверх, ударить вниз. Такой удар могу сделать и отсюда. То есть уже тоже творчески работаем с двух рукой.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 Сверху удар. Следующий круг отработок это э, удары ногами, то есть могу показать вверх, ударить вниз, или же наоборот вниз показать вверх. Естественно, надо быть очень аккуратным, потому что ну, даже не сильный удар на голове лицо, он довольно таки неприятный и может быть травматичный. <Слышко> Вверх колено и ударить вниз, вверх бедра, или же наоборот, показать вниз, ударить вверх. Удар пятый. Здесь замах на удар будет и отсюда уже здесь тоже надо быть очень осторожным, чтобы пятый не накаутировать своего партнера во время отработок. Удар с разворота можно показать вниз, дать вверх и наоборот. Следующая серия такого, это...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 Даже иногда не важно попадать. Партнер сам понимает, пропустил он удар или нет.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 Одиночные удары в свободном перемещении. Работаем по очереди. Прямой удар какой-то. Показал, ударил. Снова там показал, ударил, с задней рукой с Показал, ударил, показал, ударил, поменял точку. То есть с руки также по прямых ударах прошел. То есть я сделал с передней руки два, две комбинации, с задний две комбинации поменял, с передней, задней. Потом его вот таких четыре атаки. И потом да, идем на боковые. Итак, начинаем приблизительно. Он свободно защищается, я такой по заданию. Дальше. Четыре он атакует прямые удары. Следующий боковой удар. Нижний удар снизу. Верхний. Следующая серия отработок Это одиночные удары Но разертые Показал что такое маленькая пауза А Или же можно сразу же ударить Чтобы партнер понимал что удар может прийти С первого он должен как бы, защищаться Поэтому иногда я показал Пауза, ударил Хорошо или сразу дают тоже хорошо. Здесь уже работаем тоже по уровню вверх, вниз, как угодно. Я yeah, чувствую,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 Низ хорошо комбинирует с верхним или прямой. Верхний удар. Следующая серия – это удары уже ногами, одиночные удары ногами, показываем вверх, бьем вниз, или вниз показываем, бьем вверх, тоже проходим, если прямой удар, то прошли все удары, сразу стоек, поменялись, потом следующий удар, приехали так прямой, здесь аккуратненько работаем, потому что удар пяточкой, даже легкий бедрок, очень болезненный, ну и соответственно в голову, поэтому мы стараемся максимально хорошо защищаться, и Максимально аккуратно атаковать. удар. Показываю вверх. Бью вниз, или же показываю вниз, бью вверх. Здесь удар желательно может быть, если видишь, что попадает, прибежать, потому что больно попадает. Удар с разворота. Следующая серия атак это показал одну ногу, ударил другой. Когда так с двух ног. Начинаем. Прямой удар. Сначала удар. Здесь можно показать ногу с этой стороны или показать, например, там, что выхожу с этой стороны бьем, ну и ударим передний, то есть, как бы, раз, замах, и удар, или удар. Это что касается удара передний, а если бить заня, то показываем передний, а потом уже бить Третий удар круговой. Удар тоже показываем. С одной стороны, берем другой. Следующая серия отработок это показал, что бью, пауза и ударяй. Здесь можно иногда ударить с первого удара, иногда со второго. Прямые удары. Со удар. Третий удар. Пяточке удар. Следующая серия – это уже атака комбинированная руки и ноги. То есть, что здесь можно? Например, я сейчас буду отрабатывать основные удары ногами. То есть, рукой я могу показать все, что угодно, там какой нибудь удар, а ногой сейчас будет только прямой. То есть, я могу, например, раз – ударил, или показал вниз – ударил вверх. То есть, вот так комбинируем. Показал внизу, ударил вверх, а здесь я люблю, как бы показал вверх, придержал руку, закрыл обозрение и ударил уже в корпус. <свист> а! <свист> Хорошо, он проходит. <свист> Боковой удар на уже. Новый удар со золота.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 Удар сверху. Ой. Удар с разорода. Следующее упражнение это поочередная свободная атака обманчиваемых движений. То есть, моя очередь...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 Следующее уже заключительное упражнение Это свободная работа Такой технический бой Или бой игра фитнашки. но Ну и естественно Желательно применить максимально своих техник Как правило спортсмены отрабатывают те техники которые у них хорошо получается но это по моим наблюдениям большинство здесь же очень важно отрабатывать всю технику на всех базовых ударах то есть если у нас есть одиночные удары показал я ударил вниз потом это же показал вниз ударил это надо отрабатывать также задняя рука, также на другую стойку двумя руками потом боковые то есть важно Прокачать обманчивое движение на все базовые удары. Плюс на все стойки. Переднюю и заднюю руку. Первая. Вторая ошибка распространенная. Обманчивое движение неправдивое. То есть, например, я хочу ударить голову, но сначала показывают вниз, а потом голову. Бывает такое, что он дернул руку вниз, а потом бьет вверх. То есть, он дернул руку, но не хотел ударить. Здесь важно, первый удар он должен быть...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 Здесь не обязательно там, дернул раствор, то есть как, один э, сохранять три. Здесь можно дернул пауза побольше, он закрылся, когда открывается туда э, уже наносить два. Или наоборот, там, два, два, сразу быстро. То есть здесь надо смотреть четко во время проведения этой техники. Следующая ошибка. Когда вы делаете какое-то обмачивое движение, вы должны быть готовы, чтобы в это время вас могут тоже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 Интерес к бою тоже возрастет, потому что здесь уже игра, кто кого переиграет. Ну и, естественно, лишь раз прокачается хорошая базовая техника. Также очень хорошее преимущество это отработка защитных действий. Ваши спортсмены или вы, если отрабатываете, намного улучшите вашу защиту. Почему? Потому что вы уже не просто будете закрывать глаза или как-то там убегать, а вы уже будете живо защищаться, то есть по-живому, где-то